привет всем друзья рады с вами еще встретиться в нашем новом уроке мы в этом уроке посмотрим настройки симуляции вообще что такая вот симуляция в марлос Designer? симуляция это как бы уже реализация наших выкроек в 3d окне для этого нам потребуется создать несколько вот э, ректанглов то есть выкройка. я тыкаю здесь и э, ввожу следующие числа ну, например пускай у меня будет э, как бы вот такая длинная ткань размером 100 на 200 сантиметров то есть метр на 2. как мы как вы видите мы смогли создать вот такую вот ткань э, она все еще не, нам не напоминает вот а, тканевую какую-то деталь. Для этого нам нужна а, вот эта вот кнопка, чудо-кнопка. Когда вы нажимаете, а, она уже вот а, столкнувшись с землей, а, создает нам вот такую вот а, тканевую основу, то есть уже превращается в обычную ткань. <coughs> вы можете, а, если нажали, то есть раньше или по ошибке, вы можете остановить симуляцию обратным нажатием клави в клавиши Space, то есть пробел. Если у вас идет симуляция, у вас вот такая вот ручка поменяется на такую. То есть, когда симуляции нет, у вас вот такое вот окно. Еще вам, еще забыл напомнить, что в Marvelous Gizmo находится вот Coordinate. Вот так. Когда вы вращаете, у вас выглядит вот так. Вы должны его на Local Coordinate или Word Coordinate изменить. Но я в локале работаю, вот поэтому изменяю. Смотрите, когда вы тыкаете в объект, у вас есть place to и вот такой вот гизм с вращением и перемещением объекта здесь нет такой функции как масштаб во многих вот 3D, 3d софтах есть вот три функции вращение перемещение и вот масштаб но в Marvelous все размеры изменяются вот отсюда вот, как вы видите, здесь есть э настройка паттерна. Э -э и она находится вот здесь. Вы можете изменять вот, э -э размер в этой функции. Либо вот так. А, когда вы э -э хотите... Его уменьшить или увеличить. Ну да, давайте э, вернем итоговую ткань. Чтобы здесь каша не получилась э, немного. Вернемся в этом. Вот. в history. Э, И э, сделаем ткань квадратный э, Уменьшим его размер на Метр. Для этого нам нужно выбрать вот эту функцию Edit Pattern и э, выбрать нужную нам грань. Ну, да, давайте уменьшим э, с верхней стороны. Как видите, э, у нас нет э, этого как, точного перемещения. Есть вот, э, если вот половины, то там есть вот граница вот такая если вы хотите изменить на любой другой конкретный размер вы не отпуская левую клавишу мыши нажимаете на правую кнопку у вас вот выходит вот такое вот окно Moving Distance вы там нажимаете, ну, например 50 сантиметров пускай будет вот так либо еще вот так вот когда вы Приехали в, этот, в середину ткани, у вас э, есть вот такая вот гизма, то есть Snap, и она э, как бы показывает, что вы в середине. Если вам что-то нужно, э, вы можете э, это прямо здесь сделать. А пока оставим э, ткань в таком виде, я хочу вам еще кое-что показать. Ну, э, я хочу, чтобы уроки были более компактными. И были более информативными. Вот поэтому раз, э, разберем все вот функции по отдельности. Смотрите, в этом уроке мы с вами рассмотрим э, одну интересную вот функцию, э, как PinBox. Э, Что это такое? Это как бы замыкание вот контра кнопками. Вы можете вот выбрать э, любую вот зону и <coughs> там повесить. Uh, некое количество uh, кнопок <coughs> или ниток uh, вы можете также выбрать и в 3d окне uh, вот так это делается очень просто это делается для чего? когда вы симулируете, uh, симули, симулируете вот ткань в таком виде она не может согнуться в тех местах она удерживается в тех местах которые изначально стоят э, в таком вот порядке когда вы начинаете вот симуля симуляцию вы можете также упра ими управлять вот как-то вот так создавать то есть и можете их тоже удалять если вам э, не понадобится не нужно вот <coughs> вот эта вот э, точка то есть нитка вы можете его с легкостью удалить. У вас получится вот как-то вот так. И вы можете э, им управлять. А как быть, если вы э, ошиблись э, в этом и выбрали вот ненужное вам место? Как его э, удалить до симуляции? То есть, вам нужно убрать вот эту часть, тогда вы нажимаете вот... Э, Control и выбирать вот ненужная вам область. Или вот здесь, в этом, в 2, да, окне тоже. В этом и заключается вот суть вот этой функции Pinbox. Я не хочу затягивать вот уроки, чтобы они были более информативные и по теме. Поэтому мы как-то здесь с вами закончим. Я вам покажу некоторые вот фолдинги, которые мы можем сделать а, с помощью а, этой функции. Ну, например, будет а, пускай вот а, та, а, изначальный, изначальный объект. А, мы его вращаем по оси X и а, посередине проводим кнопками, чтобы она согнулась вот именно в этом а, вы, мы в следующих уроках с вами посмотрим еще и другие функции чтобы развернуть объекты вот примерно вот так останавливаю вот симуляцию потом это делаю еще раз поворачиваю здесь эти точки я удалю и по-моему Здесь тоже, вот, добавлю некое количество пинов а, И вроде все. Мы еще этот а, объект перевернем. Удалим ненужные нам а, а, нитки. И а, теперь добавим вертикальный, то есть а, по вертикальной оси середине нет вот где-то вот так вот так у нас получается вот некий декор с каким-то вот объектом то есть это может быть полотенца полотенце согнутые то есть собранные в едино мы в следующих уроках в дальнейших уроках, то есть осмотрим еще и возможности экспорта и импорта в Max и в другие программы и создадим с вами модели. Но в этом уроке мы с вами посмотрели функцию Pinbox и вроде все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий. Мы будем только рады. Спасибо вам огромное.